Значит, если клиент обратился к вам и хочет получить ипотеку под залог уже имеющейся недвижимости, это такая же ипотека, очень важно, значит, под залог недвижимости банки как дают? Во-первых, повышающий процентный ставку, сейчас на сегодняшний день 12,5%, я сама лично брала, но, значит, некоторые банки дают 50% от рыночной стоимости от оценки, а, допустим, если квартира стоила 4 миллиона рублей, то банк может дать 2 миллиона рублей под залог недвижимости под 12,5%. Если, допустим, есть банки, которые 70% дают, есть уже банк такой, который 70%. То есть от 4 миллионов он даст 70%, это будет 2,8 миллиона рублей. Здесь что, значит, вы не думаете, если под залог, то можно без зарплаты с плохой кредитной историей, нет нельзя. Здесь также нужна зарплата, должна быть доход. Доход какой-то должен, чтобы вам понимал, что вы будете ежемесячно оплачены. И также здесь на кредитную историю тоже смотрит, но здесь вот, если она как-то немножечко не совсем идеальна, здесь они могут закрыть глаза вот здесь на этом этапе. В любом случае, должна быть. Доход должен быть. Также здесь не забывайте, чтобы когда клиента подсказываете, чтобы именно они прописывали в договоре, очень важно, что именно они брали на какое-то жилье или на ремонт. Потому что потом рефинансировать эту ипотеку невозможно, если они просто не потребительские могут быть деньги. Ну, вот, в принципе, все.